Друзья, всем привет! Хочу поговорить с вами на очень интересную тему «Как отдохнуть бесплатно летом в Испании?» Неужели это возможно? Наверное, год назад такое было возможно, и действительно большое количество людей, приехавших сюда из своих городов, смогли отдохнуть бесплатно. Как это у них получилось? Они зарегистрировались в определенные организации. Организации здесь очень много, которые предоставляют помощь, помощь жильем И тот, кто зарегистрировался в Валенсии, либо в Барселоне, либо в каких-то других небольших городочках, которые находятся на побережье Испании, то, конечно, прошлое лето провели прекрасно на берегу моря, загорая, плавая в соленой водичке, максимально релаксируя, если можно так назвать, потому что некоторые события не давали даже в прекрасной обстановке расслабиться и смотреть на происходящее адекватно. На самом деле, почему я записываю это видео, потому что для меня настолько интересно, что за последние два месяца ко мне обратились несколько знакомых, знакомые знакомых моих, с одним и тем же вопросом: Аня, а можно приехать в Испанию на лето и провести лето в Испании бесплатно, не платить ни за какое жилье? То есть имеется в виду? Зарегистрироваться в очередной раз, как это было в прошлом году, в какую-то одну из организаций, получить жилье, допустим, если вы приезжаете в Барселону, там или Валиканты, либо Валенсию, там где есть море, и в течение там какого-то предела. Понятно, что этим организациям никто не будет об этом говорить, то есть ты приезжаешь как человек, нуждающийся во временной защите, тебе предоставляют жилье. Смотрите. Все ну, это, конечно, очень интересно, когда задают такие вопросы спустя год-полтора. Почему интересно? Потому что за год, за полгода уже много чего может поменяться, а за год поменялось очень-очень многое. Значит, как на самом деле обстоит сейчас ситуация здесь, я вам расскажу. Возможно, кто-то не просто хочет приехать отдохнуть на, на лето, погреть свое пузика, а действительно кто-то находится в такой сейчас обстановке, в такой ситуации непростой, что планирует переезд. Смотрите. Значит, я говорю сейчас вот за Красный Крест, это то, что я знаю точно. Красный Крест уже три месяца как никого не принимает. И уже были попытки приехать сюда, с Украины. Что происходило? Они приходят в Красный Крест. Красный Крест говорит, что нет никаких мест свободных. И они сейчас никого не принимают. Если человек настойчивый, они говорят, что мы, может, мы можем вас записать в очередь. Что это за очередь? Я не знаю. Но это вот так дословно мне рассказывали украинцы, семья, которая приехала два месяца назад, и которая вынуждена была жить несколько дней в машине ночевать, потому что вот столкнулись с такой ситуацией. И Красный крест им отказал, записать их в какую-то очередь. Точно так же и с продуктами питания. Никто, никакие продукты питания не выдает, никто никого не кормит. В общем, все, что было ровно год назад, сейчас кардинально изменилось. В остальных других организациях я слышала, что тоже многие организации, мягко говоря, так отказывают. Да? Возможно, если вы планируете ехать, возможно, или уже находитесь здесь, то, может быть, вам стоит обратиться в организации, которые связаны с религией. Это церковное направление. По-моему, это каритос. Вот, вот может быть там получится, но сейчас это довольно-таки сложно сделать. Даже каритос, вот насколько я знаю, они выдавали ежемесячно пойти еды, то сейчас эта процедура тоже довольно-таки сложной стала. И для того, чтобы вам выдавали еду, вам нужно зарегистрироваться, какие-то данные себе показать. Вы не состоите в других организациях, ваши, ну, в общем, много-много-много всякой информации о вас собирают и уже потом принимают решение давать ли вам эти продукты питания на вашу семью. Вот, поэтому вы, конечно, десять раз подумайте. Сейчас, наверное, не особо интересно ехать в Испанию с точки зрения там получения какого-то жилья, потому что дела обстоят вот так. Это не одна семья, которая отказали, это было несколько семей, конкретно которых я знаю. И семьи, которые именно обращались в Красный Крест в разных городах Испании, в том числе и в Мадриде, также в Сипаин тоже были отказы, я слышала. Возможно, в каких-то других городах вам повезет. Так что, приехать в Испанию отдохнуть бесплатно можно только под зонтиком на кремате, находясь на пляже. Кстати, это я не шучу, действительно, таких случаев очень много. Много можно увидеть... Так, меня тут не загружут. Много очень можно увидеть ребят, молодых, девушек, которые живут на пляже, пляже. Здесь все очень хорошо оборудованы. Вы можете и в обычном, скажем так, пляжном туалете и помыться, и умыться, и зарядить свои телефоны. Ну, то есть все достаточно чисто, аккуратно и на очень уютной лавочке, даже поспать можно. Поэтому эта практика такая является актуальной, часто используемая. Поэтому вот разве что так так можно. Что касается выплат дополнительных, Испания. Единоразовые выплаты делает довольно таки часто. Ну по крайней мере за этот год я знаю, что многим выдавали единоразово по 200 евро дополнительную помощь по 400 евро. Но вот мы подавали на единоразовую помощь по 400 евро. Подавали. Мадрид подавал месяц декабря когда у тебя была такая возможность подать все документы на эту помощь но там очень много таких требований ты не должен нигде составить ни в какой другой организации ты не должен и где быть зарегистрирован в плане там работы официальной но ты обязательно должен иметь прописку постоянную и не те в общем, все вот эти вот документы мы подавали, подавали, но выплат еще нет, то есть уже прошло довольно-таки много времени, но там предупреждали, что полгода будут рассматривать каждый документ индивидуально, каждого человека индивидуально. Были еще выплаты 200 евро, единоразовая выплата, многие очень получили, наши знакомые получили, но получили те, кто здесь уже жил, то есть ты, чтобы получить эти 200 евро, ты должен был жить в 2021 году здесь. Если ты проживал на территории Испании, официально проживал в 2021 году, ты тогда 200 евро тебе эти положены. И многие получили, но мы на эти выплаты не подавали, потому что понятно, что мы приехали в двадцать втором году. Также продолжаются выплаты в тех организациях, там, где люди приезжали, становились на нулевую фазу, потом переходили на первую, кто-то сейчас на второй находится, ну и так далее. Да, там платят. Я общалась с девочками регулярно, платят... Не знаю, все очень индивидуально, есть определенные тарифы, там все зависит от того, какого у вас количества людей в семье. Но опять-таки вы должны находиться на социальном жилье, либо в какой-то программе «Семья», где вы должны быть на обеспечении у семьи и нигде не работать официально. А так Испания с удовольствием всех ждет желающих отдохнуть, погреться на солнышке, сезон уже начинается, уже в некоторых городах купаются, знаю, что в Бенедорме, в перебьевки, по-моему, в Аликанте уже пробуют. Возможно, в других странах немножко другая обстановка, где-то можно может быть принимают, где-то, может быть, дают жилье, но в Испании сейчас на данный момент я считаю, что если вы едете целью получить жилье, любое жилье, да, независимо там, от того, что вы хотите там, квартиру, гостиницу, комнату, то скорее всего, что даже комнату вы не получите. Потому что, ну вот по Красному Кресту я знаю, что Красный Крест активно занимается сейчас Венесуэлтами. Я не знаю, что там происходит в этой стране. Большой поток ежемесячных ребят с Марокко просто в большом количестве. Потому что я смотрю по курсам, где мы выходим заниматься испанским языком, прям группами приходят ребята, молоденькие, там, 20 лет, 19 лет, которым тут очень просто попасть в Испанию, им просто нужно переплыть буквально там сколько-то километров, и они уже, там, первый остров, это уже Испания считается, Тюмерифа, по-моему, могу ошибаться. В общем, бегут в большом количестве сюда, приезжают вот, ребята с Марокко. С Марокко, Мали, по-моему. Очень много из них, к сожалению, погибают. Вообще, жуткие истории они рассказывают на уроках испанского языка, но мы спрашиваем, потому что нам интересно. Несмотря на то, что я помню, когда жила в Украине, я смотрела, у нас продавали туры в Марокко. Не так уж казалось, там все печально на самом деле. Все очень печально, денег нет и жизнь там тоже очень не очень, поэтому они все бегут сюда, кто-то остается в Испании, кто-то дальше едет во Францию, Францию еще они любят очень, ну так все мальчики, кстати, очень-очень хорошие воспитанные на удивление никто из них не курит не пьет питаются, все рассказывают, как они питаются питаются идеально, настолько правильных взглядов вот так вот, знаете, когда не сталкиваешься вот, конкретно один на один, да, ты, ты имеешь какое-то представление, которое тебе навязывают там, в кино, может, в каких-то журналах. Когда ты с ними общаешься вживую, ты понимаешь, насколько хорошие, нормальные, адекватные ребята, которые очень по воспитанию отличаются от многих даже европейцев. Человечные, воспитанные, для меня это открытие, реально большое открытие. Знаете, что еще хотела вам сказать, уже так перешла на тему наших занятий. Так было неприятно, была тема у нас на занятии. Мы должны были по фотографиям определить, что это за страна. И много разных там было и стран, и Испания, Португалия, Франция, Россия, Украина. Китай, О, Индия, много бедных стран. Но Украина была почему-то представлена самой бедной по фотографии. Был нарисован домик такой, знаете, сельский, вот такая хотынка, мазанка, и просто поле без ничего, и как-то так все очень в таком. Ну, можно одним словом охарактеризовать беднота. И что самое интересное, но ну, Индия же тоже считается бедной страной, но она была представлена э, намного ярче, краше, э, потом Филиппины. То же самое, там более современные такие дома. Почему у нас? Это, я для себя понимаю, что это программа, ведь на уровне министерства мы же учимся э, про, по программе, которую выдает министерство. Это официально утвержденная программа. И министерство выдает все эти задания, все эти темы, в том числе и картинки. И вот из всех перечисленных стран, большого большом количестве, там большое количество стран, Украина почему-то выглядела беднее всего. Мы э, с нашей украинкой, которая ходит с нами еще, получается, мы с Сережей вдвоем, еще одна украиночка, она с Житомира, по-моему, Житомира, да. Мы максимально вот, как могли на своем ломанном испанском объяснить, что это дома уже в каких домах практически никто не живет, то есть это такие исторические дома, это история, сейчас много очень современных строений. Украина выглядит совершенно по-другому, не так, как она представлена здесь. В общем, они очень сильно удивились, потому что по картинке совершенно другое складывалось мнение. Было немножко неприятно, потому что это не так на самом деле. да, Мы не живем в таких домиках. Да, где-то, конечно, в селах такие дома есть, но я все равно считаю, что на фоне других стран у нас очень аккуратные даже сельские дома, сельские участки. И у нас очень много, очень много современной архитектуры, которой можно гордиться и... Видео хотела сделать коротеньким, а начала болтать, болтать, болтать. Я сейчас расплавлюсь на солнце. Невозможно, очень пучка солнца. Буду идти в тенет, перебираться. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Ставьте пальчики вверх. Обязательно пишите вопросы. Буду отвечать. И в ближайшее время обязательно с вами увидимся. Всех целуем. Пока-пока.